Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассматриваем вопросы, связанные с развитием отечественного образования. Мы хорошо знаем уровень образования. Это исходная, отправная точка экономического и научно-технического научно прогресса. И отставание в образовательном развитии прямо сказывается на конкурентоспособности государства, на национальных перспективах. В последние годы мы последовательно и предметно стали заниматься развитием отечественного образования. И на его подъем были направлены немалые для России ресурсы. Так, за пять последних лет расходы федерального бюджета возросли почти в пять раз, консолидированного в три раза. Речь не о процентах, а в разы увеличения. Причем существенный рост ассигнований отмечен именно в региональных и муниципальных бюджетах. Несмотря на это, коренной модернизации отрасли пока не произошло. Чтобы подтолкнуть преобразование и добиться содержательных изменений, мы в том числе начали реализацию национального проекта образования. В регионы пошли дополнительные средства на поддержку учителей, и талантливой молодежи на техническое перевооружение и внедрение информационных технологий. Хотел бы сегодня выразить признательность российским регионам, вам, уважаемые коллеги, за активное подключение к реализации проекта и, разумеется, за, их, за ваши собственные региональные дополнительные инициативы и средства. Повторю еще раз, повторю еще раз приоритетные задачи в этой сфере. Прежде всего, образование должно быть доступным для наших граждан, а его качество соответствовать лучшим отечественным и международным образцам. Это абсолютная база. Нужны и принципиально новые оценки качества образования, причем с опорой на критерии, предъявляемые обществом, экономикой, работодателями, рынком труда. Во-вторых, в образовании должны наконец появиться новые управленческие технологии, и финансовые механизмы. Регионы и само образовательное сообщество вполне в состоянии сегодня могут внедрять более активное и смелее нормативно-подушевое финансирование. Деньги должны идти прежде всего на обучение конкретного человека, ученика, студента. Ведь в образовании важен конечный результат а не безликая отчетность за работу учреждения. Правительству следует выделить необходимые средства для оказания содействия органам власти, субъектов Федерации в разработке и внедрении в школах такой системы финансирования. Она призвана повысить эффективность расходования бюджетных средств, укрепить качество образования, охрану здоровья детей и воспитательную работу. И я прошу вас, уважаемые коллеги, я знаю, что в некоторых регионах такая работа уже проводится, проводится успешно. Многие готовы к ней приступить, хотят этого. Прошу правительство поддержать, поддержать конкретно деньгами, финансами, предусмотреть их уже в этом году. В-третьих, система образования действительно должна быть ответственна за результаты воспитательной работы за воспитание личности. Разумеется, здесь крайне важна позиция родителей и гражданского общества. Но педагоги, которые так много времени проводят на самой близкой дистанции с учащимися, должны быть прямо заинтересованы в успехе воспитательной работы. И вы знаете, национальным проектом ставилась задача побудить педагогов к воспитательной работе. Учитель, получающий достойное содержание, сможет уделять ей этой работе больше времени и сил, а не просто гнаться за часами учебной нагрузки. Повторю, мы должны подтолкнуть образовательную сферу к переходу на адекватные времени принципы работы. От того, чему и как мы учим сегодня, в значительной степени зависит то, как мы будем жить завтра. Современное образование нуждается и в современных педагогических кадрах. Квалифицированные педагоги – это реальная сила качественного обновления наших вузов и школ. В образование должны прийти подготовленные люди, подготовленная молодежь. Она должна принести за собой новые и передовые методики, подходы в вузовскую науку. И в этой связи считаю оправданной специальную поддержку инновационных программ развития ряда университетов и вузов. В стране должны быть образовательные центры, которые служат эталоном совершенствования отечественной высшей школы и развития науки. Надеюсь, что выделяемые в рамках проекта немалые средства, направляемые на инновационную деятельность в вузах, сыграют свою роль. Думаю, что и рассчитываю на то, что Министерство образования и науки подготовится самым лучшим образом для того, чтобы выбрать те вузы, которые действительно проводят инновационную деятельность и действительно заслуживают Поддержки государства. Несколько слов о начальном и среднем профессиональном образовании. Подготовка в лицеях или техникумах сегодня фактически стала промежуточным звеном перед поступлением в ВУЗ. Порой теряется сам смысл образования в этом звене. А ведь его главное предназначение – воспроизводство квалифицированных кадров среднего звена, кадров, столь востребованных нашей промышленностью, АПК и сферой услуг. Сегодня нужно проанализировать содержание и саму направленность программ среднего профобразования. Сориентировать их на вопросы отечественного предпринимательства и конкретных сегментов рынка, рынка труда. При этом учесть потребность разных территорий в специалистах. И здесь в федерации нужно поработать вместе с регионами снова. Это еще одна сфера совместного приложения усилий. Нужно также продолжить передачу учреждений начального и среднего профобразования на уровень регионов. Там, где это произошло, уже была отмечена реальная практическая отдача. Уважаемые коллеги, наша страна все активнее участвует в международных образовательных процессах. Однако интеграция образовательных рынков невозможна без обеспечения доступа людей к глобальным системам и источникам информации, без совместимости образовательных стандартов. И Россия, как страна-председатель в восьмерке в этом году предложила рассмотреть на саммите э, системные вопросы образования. В конечном итоге качественное образование работает на интересы мирового хозяйства, его интеграция способствует сближению национальных культур, сказывается на взаимопонимании народов и государств, на укреплении международной стабильности. И, наконец, в интересах самого российского образования наращивать экспорт наших образовательных услуг. Ведь подготовка кадров для других стран открывает дорогу к новым рынкам и для нас самих. А обмен опытом стимулирует совместный поиск новых технологий и инвестиций. Вот почему нужно открывать зарубежные филиалы российских образовательных учреждений, расширять доступ в российские вузы для иностранных студентов и преподавателей, а для поступающих в наши вузы из стран содружества, из стран СНГ максимально снять сохраняющиеся ограничения. Прошу правительства особо обратить на это внимание. Это самые близкие к нам партнеры, к тому же носители схожих традиций в образовании. В заключение еще раз подчеркну Россия, обладая серьезными конкурентными преимуществами в образовании, сегодня обязана их с выгодой использовать. И здесь мы должны четко работать на всех уровнях власти в тесном партнерстве с обществом.